Это очень интересные инфекции, которые впервые были обнаружены у людей, которые ели людей, а также у обезьян, которые доедали остатки этой пищи. Прионные инфекции – это белки вторичной структуры, очень интересные организации, потому что без наличия ДНК они способны продуцировать инфекционные клетки. Проявляется это очень тяжелыми заболеваниями, имеющими длительный период инкубации до 30 лет и носят семейный характер. Это спонгиаформные энцефалопатии или бешенство коров по простому, как это называется. Это сомногенные лихорадки и так далее. Так вот, прионные белки остаются именно под твердой мозговой оболочкой. Поэтому обработка ее действительно требует больше внимания. Совместно с университетом Пастера. Самарским институтом был заработан метод обработки твердой мозговой оболочки специальным раствором. Называется он жавелевая вода. По сути, это гипохлорид, это хлорка, вот эта бытовая, которая при экспозиции порядка 20 минут полностью исключает попадание каких-либо инфекционных агентов и вот этих прионных белков, на которые не делается анализ при заборе да, материала. Леофилизация. второй этап. леофилизация. Что это такое? Это удаление свободной влаги путем нагревания, а связанной влаги путем сублимации. Она переходит сразу из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Бывают два подхода к леофилизации. Это низкотемпературная, которая проводится при температуре до 60 градусов, и бывает высокотемпературная, которую мы не применяем, поэтому не буду про нее рассказывать. Суть в том, что вся свободная связанная влага она улетает. И эти пучки коллагеновых волокон они немножко подседают между собой. При этом, поскольку, по сути, это длинные капилляры, у них формируется так называемый капиллярный эффект. Это физическая химия, не знаю, проходили вы это когда-то или нет. Это отрицательное поверхностное натяжение или отрицательное разрежение. Ну, в общем, суть одна и та же физическая. Смысл в том, что первая свободная жидкая фаза, в которую вы поместите материал, будет им активно адсорбироваться, доставляя туда какие-то факторы, так Поэтому лучше, чтобы это была капиллярная кровь, потому что она содержит остатки детритной массы, разрушенные клетки, целый набор интерлейкинов еще очень много соединений, стимулирующих клеточную и гуморальную регенерацию. Поэтому мы занимаемся всегда регенерацией на клеточном и молекулярном уровне, а не только на уровне хирургических методик. И это очень важный момент. И этот материал позволяет нам действительно не мешать развиваться тем механизмам, которые в норме будут раскрываться и без нас, ну и где-то даже помогать. Про это есть ролик. но Я не буду показывать. Там действительно мы кладем кубик материала, и вот он активно на протяжении там, буквально полутора минут поглощает эту кровь. Не только за счет тробикулярной структуры, которая сохраняется, но и за счет того, что он имеет разряжение. Смачивание твердой мозговой оболочки, поэтому, конечно же, лучше проводить тоже кровью. И вообще все материалы мы смачиваем кровью это же среда жизни. Она содержит кислород, который да, вот, гемоглобин переносит и все там, и так далее, все это знаете. У меня очень мало времени, поэтому я не и хочется как-то побольше просто рассказать только поэтому. Материал полностью замещается собственными тканями, как по учебнику, от 4 до 6 месяцев. И не замещается он только в одном случае. Если туда не проросли сосуды, то есть мы не думали о том, как сделать так, чтобы при наличии структур губчатых, да, равномерно васкулиризованных, или э, при их отсутствии направлять эту регенерацию в направлении роста и образования новых сосудов, из которых в дальнейшем придут мезонхимальные клетки, которые превращаются в приостеобласт, остеобласт, остеоциты там, и так далее и тому подобное. Ну да, тут не происходит побочных реакций, продуктов замещения, потому что химические факторы и э, Химические реакции не имеют места при производстве материала. Он чистится только физикой. Стерилизует его быстрыми электронами. На сегодня это все-таки метод самый совершенный, который дает до 5 лет вот стерильности, упакованный материал там, в двойной стерильный пакеты, в нестерильный, сохраняет действительно очень долго свои свойства. Биологическая активность. Да, материал имеет действительно собственную биологическую активность. Он видит, виден организму, и организм на него реагирует только с позиции регенерации. Твердая мозговая оболочка, вот этот, да, где это было, участвовавшая в исследовании, показала, что э, на материалы возникает стойкая нейтрофильная реакция. Клетки организма приходят распознавать, что это такое здесь оказалось. И затем, поскольку... Имеется сродство, и рецепторы MHC-1 расположен на нейтрофилах, также реагирует на этот материал. Он не является чужеродным. Простой пример, почему ПРФ сохраняется максимум 21 день в дефекте. Можете сказать? Там, цикл Потому что сгуст, который образуется, создан искусственным путем. И представляет собой уплотнение слоев фибрина. С одной стороны же там идет да, протромбиновый ряд, участвуют да, вот эти 12 факторов, в том числе фактор хегемана. А с другой стороны идет фибриновый ряд. И образование сгустка, оно происходит ненатуральным путем. Поэтому воспринимается как пространственная структура, как чужеродная. И нейтрофилы, которые приходят с ней дружить, они понимают, что тут что-то не то. А макрофаги ее просто убивают вместе с нейтрофилами, и остатками там, инфекционных агентов, ну и всего чего там и так далее. Да, фактор некроза опухоли бета, который входит как основной компонент в состав всех фибриновых сгустков, да, обогащенный плазмой тромбоцитами и так далее, тоже является индуктором остеогенеза. Он создает вот этот пиковый пускообразный точечный импульс для стимулирования регенерации. Но он не действует ну, действует только три недели. Так вот, в отличие от него, деминерализованный порошок компактной кости сохраняет свою активность до двух месяцев, а это срок опосредованного остеогенеза. Взаимодействие с... Ну, то есть в чем тут смысл? Он не только стимулирует переваскулярные клетки тонной артерии, которые очень быстро приходят в дальнейшем в черепно-чересно-лицевую область, и образуют мезонхимальные клетки. Такие красивые пупырчатые фиолетовые клеточки. Сейчас я вам их покажу. Вот такие. Которые в дальнейшем дифференцируются. При остеобласты, остеобласты и остеоциты. Так вот, деминерализованный порошок за счет морфогенетических белков не только вызывает миграцию этих клеток, но и индуцирует дифференцировку мезонхимальных клеток в остеобласты при наличии сосудистого питания. Хэм и Гордон в 1931 году доказали, что единственное, что влияет на то, образуется там костная ткань или хрящевая, это проциальное давление кислорода, то есть фактическое наличие сосудов этой теме посвящен просто отдельный курс, он есть записанный, но как бы весь его я вам сейчас, конечно же, не перескажу, поэтому, наверное, нас... поэтому наряду с кондуктивностью материал обладает выраженной... выраженной остеоиндуктивностью, поскольку костная линия является преимущественной и в любых структурах, в любой полости в строме, при наличии сосудистого питания, в первую очередь будут образовываться клетки костной линии. Это очень интересно. Хотя из одних и тех же клеток образуется и хрящ, и кость, и сосуды, и кровяные клетки тоже. Да, материал сохраняет собственное влияние на клеточные гуморальные механизмы иммунитета. Все равно мы взаимодействуем с иммунной системой, но не перегружаем ее, Да. Иммуномодуляция – это очень интересное направление. Я считаю, что нельзя пить вообще никакие иммуномодуляторы. Потому что даже при наличии иммунограммы мы не до конца понимаем, какие именно механизмы иммунитета мы задействуем. Классификация джина – это классификация аллергических реакций, невоззляя включает в себя такой вид, как аутоиммунные реакции. Так вот, они возможны даже при низкомолекулярных соединениях, хотя очень долго считалось, что низкомолекулярные молекулы не образуют аллергических реакций, потому что они не взаимодействуют с рецепторами. Так вот, они могут образовывать хилатные комплексы, в том числе с белками, которые вызывают эти реакции. И при персистенции, то есть да, нахождении в сосудистом русле, также могут идти по пути образования аллергических реакций. В отличие от всего, да, я надеюсь, что вы будете, ну, если вы не знали, знать, ну или как-то в очередной раз для себя подчеркнете, материал нечеловеческого происхождения, в том числе синтетика, не может обладать индукцией остеогенеза. И вообще никакой индукции. Потому что он пространственно не садится на рецепторы, которые будут ответственны за реализацию этих механизмов. И в интиген, презентирующие клетки, все, которые являются, они не активируют этот путь регенерации. Они не обладают кондуктивностью. А за чего он может обладать кондуктивностью? На самом деле это неправильный перевод. Я столкнулся с двумя словами, которые очень на слуху и продвигаются действительно очень известными компаниями. Это ремоделировка и остеоинтеграция. Ну, это не так важно, как это называется. Я познакомился с термином остеоинтеграции в 2008 году, когда работал в очень известной компании, продающей имплантаты, прилагающей, ну, как мировой лидер, да, как они себя называют и так далее. Так вот, это неправильный перевод с шведского на английский, а затем на русский, потому что пер-инвор Бреннемарк, в чем суть его исследования? Он ломал крупные кости кроликов и затем проводил им остеосинтез металлическими пластинками которые, как он наблюдал, срастались с костью. Все вы хорошо знаете, что крупные кости, ну и как и мелкие, все остальные, покрыты надкосницей. Так вот, они просто обрастали надкосницей со всех сторон. Поэтому их было очень трудно удалить даже после выкручивания винтов. А неправильный перевод немножко поменял это как бы ну, в лучшую сторону вроде бы, да, и назвал это остеоинтеграция. Так это что? Диффузия кости в металл имплантата? Как вот, ну, то есть, да, все об этом же говорят. Мне вот очень интересно обсуждать на эту тему, потому что вот как это люди понимают. Это как и вот кондукция. Тут есть просто близкий смысл. Почему об этом никто не говорит? Ну, он ломал отростки, и как Елизаров также оставались обломки, не контактирующие напрямую. А пластинка обрастала над костницей, по периметру просто. У нас да. Но ну, мы можем взять первоисточник и почитать его. На да. Например, наш вес. На Пластинка обрастает при остеосинтезе надкосницей? Вот я могу сказать, а обрастает. У меня 4 пластики на руке, три пересадки неудачные из таза. Это была авария, доктор не нашел кусок кости в операционном поле, потом трансплантата не хватило там, и так далее. В общем. Поэтому я знаю об этом.